А ты добрый. Снимай? Мы должны снять себе что? Полностью целиком. Да, целиком трек ты играешь. Ебушки, воробушки. Ну вот, вот санкция, что там, не знаю, движуха там со двойку. Музыку, пожалуйста. Музыку, музыку, музыку. Нашт. Я говорю, Хорошо, что надо ты? гораздо дальше <смех> За дверь, пожалуйста, вынести вот Надо снимать, короче, так, чтобы вы Оттуда смотрели, <смех> типа, я тут, короче, играю Посматривайте Видно же. хорошо все. Окей, ну оба Ушел оставай. Не споешь, что назад Давай, Давай тебя посадим, поснимаем. <смех> Ты сейчас вообще будешь <смех> синьор помидор подсидеть такой. Не могу, я на видос сниматься. Давно много ваша музыка. в ладоши, Саныч. Я не знаю, этого вида. Ладно, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, Ноки-доки снимай, Ноки! Очень хорошо. Ты <laughs> какой so, yes.